Приветствую вас на канале Максима Черепана, молодой персонаж. Сегодня мы с вами рассчитываем квартиру, которая продается в районе Гудетта. Квартира достаточно удобная, хорошая, однак могла. Стоимость 2,5 миллиона рублей. Ну, сейчас я ее с вами рассмотрю. Так, входим в квартиру. Дверь поменяна, большая, тяжелая. Вот, входим в коридор. Коридор достаточно удобный просторный uh, уже есть мебель uh, вешалка здесь комната здесь кухня с этой стороны ванна пойдемте в ванну посмотрим ванна отремонтирован кафель сверху донизу uh, установлены выведены машина, точка воды и канализация есть электричество шкафчик зеркалом установлен рукомойник и ванна достаточно большая просторная здесь кухня кухня не очень большая где-то порядка 11 12 квадратных метров вытяжка работает есть место под варочная поверхность либо плиту и из кухни выход на балкон балкон застеклен опять-таки где-то порядка трех квадратных метров оклеен обоями вот такой вот балкон вот вид из окна не окно в окно там школа, детский садик а дальше школа Комода. Вот она электроразводка произведена, наклеено обои постановлен кондиционер, натяжные потолки, точные светильники вот. трехсточные окно, каждая сторка отдельно открывается, удобно мыть. 17 этаж из 18 вот такой вот ремонт вот такая вот квартира